Здравствуй мир! Сегодня на тестах у нас лыжа, которую я уже тестил в прошлом году, и сегодня немножко новые ощущения от катания на ней. И давайте разберемся, в чем суть. Поехали. Армада Трейсер 118. Хорошая, в принципе, лыжа. Мне она понравилась в прошлом году. Но в прошлом году я тестировал ее немножко в других условиях. Была хорошая видимость, было мало снега, было, преобладал жесткий снег и на этом снегу она работала прекрасно вот я как сейчас помню мне понравилось то что при этой ширине как бы она достаточно показалась мне маневренный такой живой глиной вот сегодня я вышел в ту среду в которой она наверное, должна работать ну, вот и я плюс как бы произошло следующее то что вот собственно да вот мне тоже такие вот варианты в тестах на самом деле нравятся, потому что мы все как бы Покупаем лыжи, да, выбирая, как раз таки ориентируемся на те моменты, которые для нас проблемные, сложные, то есть мы решаем какие-то проблемы, да, в том числе, безусловно, мы как бы стремимся к какому-то кайфовому, кайфозному катанию, в том числе и мы хотим решить проблемы. Когда мы смотрим какие-то тесты лыж, да, и видим там, вот там чуть-чуть там катаются люди, там, видимость отличная, снег отличный, все отлично, нет, ну, ребят, мы ну, в таких условиях как бы у меня любые лыжи отлично, в принципе, если еще и бахнуть, вообще прекрасно все катится. Вот. Э, в итоге ты покупаешь какие-то хорошие лыжи, приезжаешь какие-то там условия ограниченной видимости, ограниченного там понимания рельефа там и так далее, там какой-то там вот что-то со снегом не так и все. И получается, что все. Вот. В итоге, да, с Армадой в этом году получилось именно так. Снег хороший, все хороший, видимость туман. То есть вот на момент моего проезда на них прилетело облако, село, и видимость фиговая. Но поверьте, мне там за свой там многолетний стаж катания... И с группами, и там на тестах, и во всяких я катался там, еще не в таких туманах. В принципе, ну, как бы я знаю, как в этом, в этом быть, да, как бы. Я умею ездить в туман, в общем-то, да, на знакомой местности, нормально, распустил ноги, в принципе, поехал, да. Но вот тут у этих лыж случилась какая-то проблема. Почему? Потому что получилось так, что в тумане, ну, разгоняться, ну, как бы, ну, знаете, те, кто катаются, знают. там, Не очень хочется, не очень, как бы так прикольно, да, отпускаться на полный газ понимаешь, что ты сейчас прилетаешь в какой-нибудь бугоры там летишь через голову, да, ломая себе все, да. В общем, неохота, как бы, да. Но получается, надо ехать как-то на распущенных лыжах, маневренно, контролируя скорость, контролируя направление движения, да, с возможностью быстро как-то принять какое-то там управленческое решение, если ты вот что-то там вот в пределах видимости увидел резко, да. В общем, на, на этих лыжах не получается. То есть при всей их талии, они не настолько всплывучие, чтобы дать некую легкость управления, легкость маневренности. Но не получается, я не знаю почему. Они не поворотливые, они тяжелые. Загрузка носа не приводит фактически к какому-то глобальному решению вопроса. Непонятно по какой причине нос начинает дубаситься и теряется очень сильно стабильность. То есть лыжи как-то начинаются несинхронно прогибаться, то есть... Я бы это назвал таким хорошим научным термином Лыжи требовательные к точности, к дозированию нагрузки То есть надо да, да, да, давить на каждую одинаково То есть они очень чуткие к нагрузке да? То есть немножко передавило, а она сильно прогноз. То есть никакой такой пружинности нет В принципе этим страдают все легкие лыжи сделанные из этих всяких там новомодных павловний. Да, за счет того, то есть они легкие, но они как бы упругие, тупые Тугие, но они не непружинные вот. И вот эта непружинность, она в этих лыжах вот, в туман сыграла вообще против них В итоге, мои ощущения, вот проезда в тумане Да, как бы они безобразны. Вот они безобразны, я хуже лыж вот, в таких условиях не катал еще пока И мне эта лыжа однозначно не понравилась Вот, опять-таки Тут сработал э -э, тот момент Который работает хорошо, в хорошем снегу в Хорошей видимости, это жесткий задник тот, который работает на скитуре, опять-таки не будем забывать Причину появления армады да, трейсер Эта армада решила сделать хорошую лыжи для скитуры Которые бы катальбельны были да, и Чтобы их покупали и те, кому кататься И те, кому ходить вот. И в скитуре, как мы знаем, хороший очень прямой задник Потому что он добавляет кант Он, в принципе, да, он добавляет вот толчковой -то силы На смене шагов и вообще, в принципе, прямой задник без рокера хорош. Но вот а, в данном случае получилась такая ситуация, что попытка доработать задником на закрытие поворота для того, чтобы получить некую степень большего контроля, она приводит э, к тому, что лыжа кленится, задник не продавливается, не пригибается, лыжа начинает козлить и уходить в какой-то еще больший разнос. Вот, и приходится с ней сражаться. То есть, подводя итог, я могу, вот, прошлогодние тесты и эти тесты, на что лыжа не изменилась никаким образом, сказать, что да, лыжи хорошая, но скорее для какого-то скитура, для катания в хорошей погоде, с хорошей видимостью, с хорошим пониманием того, что происходит, как происходит и вообще, чего, где делается. Вот, и в таких условиях, да, вот, в каких-то вот этих пограничных, там, плохая видимость, плохой снег, там, что-то еще, ну, как бы это, ну, не вариант, да, но не лучший вариант, назовем так, не лучший вариант. С другой стороны, вот у меня у самого такие же лыжи, они ведут себя, в общем-то, так же, да, то есть все прекрасно, когда у тебя все хорошо. Когда начинается какая-то корка, там начинается какой-то там угрюмый снег, там узкое место, то начинаются какие-то, могут быть какие-то трудности, и лыжи становятся требовательны Ну, в принципе, я с ними, естественно, справляюсь, у меня все хорошо, но, с другой стороны, если, как, бы, в принципе, там завтра купит какой-нибудь начинающий там, или прогрессирующий фрирайдер и приедет какое-нибудь узкое место с коркой, то я точно знаю, что будет там, вот так вот будет, да. То есть лыжа проявит свою как бы некую нелояльность. Да? То есть она проявляет свою лояльность на скорости на хороших условиях, но в каких-то нехороших условиях она требовательна. То же самое можно сказать про армаду, про, про вот эту, да, то есть она прекрасна в хороших условиях и она очень требовательна в каких-то нехороших условиях. Но на скорости, я еще раз говорю, на скорости, там опять-таки на разбитухе, вот когда есть видимость, вам нужно разогнаться, вставайте на задник и мочите, и все будет в принципе нормально. Другой вопрос, вы должны трезво оценивать, то есть, да, адекватно свой уровень, свои фантазии эротические насчет вашего катания, да, чего хотите, вы готовы вот на задниках, да, или вы не готовы. Да, вам нужно иметь вот этот ресурс, когда вот стало стрёмно, и вы просили на задник задавить задник и выйти все таки закрыть поворот, да? Или вы все таки да, вот вам нужны настолько лыжи, которые так делать не позволят. Ну вот, вот решать вам. Вот, у «Армады» я эту тему открыл, то есть, да, вот когда в тумане было там, грубо говоря, хотелось позажаться, то я задник продавить не смог. Со мной ничего не случилось, поверьте, у меня все Хорошо. Я доехал, но я ее подергал в этом, вот, в этом месте И получил вот такой результат да, Получил такую обратную связь от лыжи Которую я считаю негативной Для такого класса лыжи, такого уровня лыж я считаю негативной Все, все, ну лыжа как-то должна все-таки работать задник И все даже вот в К2 Они в этих лыжах, они подправили задник и Он стал все-таки позволять закрывать Все, в целом я бы поставил лыжи четверку А по сумме двух лет все-таки какую-то даже шестерку Вот, ну на сайте напишу об этом Подписывайтесь, чтобы не пропустить, ставьте видео лайки. Пока.